Привет, девчонки и мальчишки. Посмотрите, какая у нас сегодня девочка маус Еще одна в нашей коллекции. Она очень яркая, веселая. Посмотрите, какая она красивая. Она еще со своим другом. Девочку зовут Паулина Петтер. А ее друга зовут Флэп. И они умеют летать. Не только ее друг, но и сама девочка. Давайте поскорее ее откроем. Ребята, мы уже освободили нашу девочку, посмотрите, какая она у нас красотка! У нее такая корона на голове, в форме хвостика павлина, и у нее самой вот такой вот хвостик сзади. Но это не хвостик, это ее крылышки, потому что она умеет летать. Да-да, я умею летать. А еще, а еще, я очень много говорю, когда мне щекотно, потому что я очень боюсь щекотки. И у меня есть очень хороший друг, его зовут Флэп, он очень хорошо поет. Они у нее голубые. А вот и друг павлины, Флэп. Посмотрите, какая у него чудная прическа. Очень красивые глазки. И вот такой нереальный хвост. А еще у него вот такие вот желтые перышки. Посмотрите, ребята, он похож на слюнявчик. Ой, Флэп, я так волнуюсь, так волнуюсь. Сейчас нам в гости приедет со своей черепашкой. да, да, да, да я тоже очень. начнем с первой серии, а черепашка пока постоит вот здесь! Итак, наш первый сезон! Поехали! Первый слой! Какая девочка нас ждет сегодня? Как вы думаете, ребята? Нам попадется редкая куколка! А ну-ка! А вот и подсказка! Здесь конфетти и щенок! Пати-анимал! Какая-то вечеринка для животных! А здесь спрятались наклеечки. Ой, смотрите, здесь мисс Бэби. Привет, привет, мои хорошие. Дальше. Так, сейчас у нас будет первый сюрприз. И это бутылочка. Ой, какая красивая! Смотрите, она такая прям насыщенно-розовая и с белой крышечкой. Очень красивая. О, какая милашка! Посмотрите, в красной бейсболке! И наш второй слой. Да, ребята, вы знаете, я первый раз открываю лол первого сезона. Итак, а ну-ка, какая обувь нашей девочки. О -о -о -о. Ой, какая красота! Это же сапожки! Смотрите, они полностью идут на шнуровке! Очень красивые! Я тоже такие хочу! Вы видите, ребята? Они немножко похожи с нашей Тайли! У Тайли тоже розовые сапожки! И у нас еще один слой! Та -та -та Давайте его скорее откроем! Ведь там нам попадется одежда! Так. Все, у меня уже... Я прям жду, не дождусь. Что это? Кто это? Ведь по одежде мы уже наверняка узнаем, кто нам попадется. Ребята, если вы уже догадались, напишите в комментариях, как эту девочку зовут. А мы пока открываем одежду. Ух ты, какая у нас модная девочка. Вот это, да, у нее такой вот тигровый прям костюм. С одним рукавчиком. А здесь плечик открыто. И такой вот гламурный розовый пояс. И открываем сам шар. Один, два, три. Поехали! А! Вот это, да, мне еще такая не попадалась. Я люблю первый сезон. Смотрите, какая она классная! О, какие волосы у нее! Половинка белая, а половинка розовые! Очень красивые такие бирюзовые-бирюзовые глаза! Как волосы у нашей Тайли! А здесь вы видели? Здесь на щечке звездочка! Ты видела? Она так похожа на Леди Гагу. Ага, ага, очень-очень похожа. Прям один один. Ты помнишь, ты помнишь этот ее первый клип, что ли? Ну, очень классно. Только у нее бант белый был. Точно, точно. Вот так выглядит наша куколка. Остался еще ее аксессуар. И вот это да. Ой, какая красота. Ты моя хорошая, одевай свой бантик. Вот так наша куколка выглядит с бантиком. Очень классно. Ну точно, Леди Гага. Кстати, мы забыли ее обуть. Точнее, я забыла. Одеваем ей ее клевые сапожки. Вот это да. Да, она у нас просто девочка-бомба. Давайте посмотрим, как ее зовут. Потому что я еще не знаю. Итак, вот наш лист коллекционера. Хм, странно. Что-то я ее здесь не наблюдаю. Ребята, вы видели вот это прикол? Здесь лист коллекционера второго сезона. Это совсем что-то немножко странное. Ведь у нас шар оригинальный первого сезона. Но почему у нас лежит вкладыш второго сезона? Ребята, я вас очень прошу, напишите, пожалуйста, как зовут эту девочку. Потому что вкладыша первого сезона у меня нету. А нас, конечно же, ждет шарик Лол второго сезона. Наш первый слой. Второй сезон мне уже доводилось открывать. Ух ты, здесь тоже что-то интересное. Здесь вот такая вот чашечка. Не знаю, наверное, с чаем. А может быть и горячий шоколад. И плюс фейерверки. Точно, это чайная вечеринка. Посмотрим, кто же у нас любит чайные вечеринки. Что это за девочка такая интересная? Второй слой. Здесь у нас подсказочка, что может делать девочка. Смотрите, какая здесь спортсменка. у Класс! И здесь нарисованный бутылочка, бутылочка, бутылочка, бутылочка, бутылочка. ю -ху! Открываем. Сейчас мы будем открывать нашу бутылочку. И, ой, какой интересный розовый шарик внутри. И это... Ой, смотрите, какая хорошенькая. Она у нас белого цвета. И с такой бирюзовой крышечкой. А теперь будем смотреть нашу обувь. Может быть, уже по обуви мы сможем определить, кто у нас здесь спрятался внутри. Кто будет конкурентом нашей девочки с первого сезона? Сейчас вот, открылась. Ой, какие интересные! Вы только посмотрите, такие бирюзовые кроссовочки. Вот так, вот так лучше покажу. Очень классные, мне очень нравятся. Мне уже очень интересно, кто же здесь внутри. Мне кажется, что это будет достойная конкурентка нашей Диви. Ну, я так думаю, что ее так зовут. Итак, наша одежда. М -м, здесь не что-то цельное. Здесь у нас два экземпляра. Ух ты! Вот это да! О, кажется, я догадываюсь, что это за девочка. А вы уже догадались? Тогда пишите. Смотрите, здесь шортики черного цвета. И такая вот бирюзовая спортивная кофта. И здесь еще бирюзовая кофточка и безрукавка черного цвета. Ой, такая она модная! Мне прям не терпится посмотреть, кто это! Ну, открывайся! Я же хочу на тебя посмотреть! Ух ты! Вот это да! Прям девочка-кошечка! Ой, какая хорошенькая! Нет, мне такая точно не попадалась. У меня, конечно, еще не так много кукол, но такой мне еще нету. Такая вот девочка-зефирчик. У нее карые глаза. Я очень люблю карые глаза. У меня, конечно, не карые, но кары мне очень нравятся. А волосы у нее как зефирка. Давайте ее поскорее оденем. И прыг в свои шортики. Оделим нашу девочку почти. Еще осталась кофточка. Ух тышка, какая она у нас классная. А еще у нас есть здесь аксессуарчик. Опа. Ой, ты моя кошечка, какая же ты хорошенькая. Слушай, Тали, а я слышала, они еще умеют менять цвет или плеваться. еще очень много способностей. Точно, точно, давай это проверим. Чего гадать? И что, кто из нас будет первый? Эм, в холодную? Давай первая. Ну ладно. И... <звы> Ух ты, вот это да. Посмотрите, как она меняет цвет. <звы> Смотрите, какие становятся волосы куколки. Такого же цвета, как и бантик. Вот это да! Вот это кукла! Ой, ты мне нравишься! Смотрите, холодная вода! Теплая! Видите, как она сразу меняет цвет? Как волосы сразу побелели! Они стали такие бледно-бледно-розовые! Чуть-чуть заметно! А теперь в холодную! А еще наша девочка плюется! Вот так мы умеем плеваться! Ну что ж, давайте посмотрим, что же умеет наша вторая девочка! В холодное сначала! Она у нас тоже меняет цвет, ребята, посмотрите! Посмотрите! У нее появляются вот такие вот пряди волос темнее! Вы видите? Они появляются вот здесь спереди, на челке, на самих волосах и на нашем хвостике. Вот так вот сразу... две. А, погодите, еще не все, еще и на ручках. Вау, вот это да. Посмотрите, на ручках вот такие пятна, как у тигры. Точно, смотрите, какая классная. И на волосах такие зеленые-зеленые. А еще наша девочка умеет плеваться. Тоже плеваться. Она у нас тоже меняет цвет и тоже плюется. Ну что ж, ребята, а теперь условия конкурса. Да-да, они очень просты. Нужно быть подписанным на канал Данила Плей ТВ или подписаться. Нужно поставить лайк этому видео и обязательно написать комментарий. Что вы участвуете в конкурсе и обязательно напишите имя куколки, которую вы бы хотели получить в подарок. Ребята, если будет спам в комментариях, мы просто не будем их засчитывать. Итоги конкурса будут объявлены 31 января в среду. Не пропустите, друзья! Всем желаем удачи!